Наш мирный флаг бывал на баррикадах, светил нам в темноте как огонек. Он наша вера и еще награда. Он Украины, радостный цветок. И в мире и в труде он рядом с нами. Он славит мир, любовь и красоту. Он реет над полями, над лесами, охватывая целую страну. Пусть будет мир всегда на Украине, Добро посеет, беды отведет И навсегда останется единой Страна моя, что движется вперед.